Поэтому, чтобы закрепиться на определенной позиции для того, чтобы укрепить силу своего ядра, разрыв ненужных энергетических коммуникативных связей представляется в этом случае совершенно неизбежным, более того, обязательным. Тот, кто противится этому, страдает, переживает или боится, тот, конечно, долго на своей позиции не удержится и конкурентную борьбу не выдержит. Его заявка стать тем-то, определенным кем-то, да, будет системой не рассматриваться до того момента, пока он не выполнится существенные условия. Существенные же условия все прописаны в вашей системе, она представляет собой целостную замкнутую, условно замкнутую систему. И именно мертвое пространство должно было послужить тем погонялым, тем механизмом, который заставлял наращивать бытийную массу, который заставлял учиться, который заставлял рвать связи, который заставлял меняться. Поэтому этому мертвому пространству надо быть искренне благодарным, те обеты, которые там прописаны и выполнены, они увеличивают вашу силу, те обеты, которые там прописаны и не выполнены, силу уменьшают. То есть фактически для системы, которая вас либо примет, либо не примет в свои ряды, это показатель вашей жизнеспособности, вашей стойкости и вашему умению наращивать свою силу дальше, дальше и дальше. Слово сказать, любая система, она очень заинтересована в людях с высокой бытийной массой, потому что удельный вес эгрегора как раз рассчитывается по средне, среднестатистической бытийной массе своих ученых членов. А поскольку любой эгрегор, безусловно, всегда будет базироваться на энергетическом базисе, то есть на людях с примитивной энергетической структурой, каждый индивид, который хоть как-то отличается от нуля, будет любым эгрегором крайне чтим. При этом при всем в эгрегорах есть определенная иерархия. Если у тебя изначально например, очень высокая бытийная масса, то эгрегор, который имеет право э, включать в себя людей с этой бытийной массой, никогда не отдаст тебя ниже ближайшим. Так, например, люди, которые являются гениями там, науки от природы как правило, либо имеет какой-то физический недостаток увечья для того, чтобы для эгрегора своей семьи стать неинтересным, потому что свой физический недостаток увечья да? он не может быть производителем хорошим, он не может выполнять свою хорошую биологическую функцию, да? быстренько его в мертвое пространство, чтобы не застил остальное простор. Тем самым ослабевают связи его с нормальным родовым эгрегорем и его начинают подтягивать уже выше тем, кому он действительно нужен, религия ли, да? наука ли, да? или просто какие-то стихийные эгрегоры, которые в этом человеке определенным образом нуждаются. Человек с высокой бытийной массой, даже если у него с физическим телом все в порядке, но если система желает его вырвать из Нежележаго слоя, она устраивает ему такие жизненные обстоятельства, где разрыв всех эмоциональных и родовых связей произойдет естественным путем. Он просто ну, не сможет быть по-другому. Да, возьмет со всеми разругается. Или еще того хуже. Да, случится в доме какая-нибудь катастрофа, там, в семье половина народа. Такие вещи тоже очень легко устраиваются вышележащими структурами. Для чего? Ради одного человека. То есть, смотрите, эгрегор заинтересован в людях с высокой бытийной массой. Почему? Потому что сами эгрегоры для вышестоящих инстанций да, они расцениваются тоже по бытийной массе. Вышестоящие инстанции, как то боги, как то силы, да, они людей почти не видят, они видят эгрегоры. И расставляют иерархию эгрегоров уже согласно своему собственному алгоритму. Поэтому, естественно, среди эгрегоров идет жесточайшая конкурентная борьба. Именно эгрегоры борются за людей для того, чтобы выиграть конкуренцию между собой. Люди являются проводниками сил для того или иного эгрегора. Чем выше у человека бытийная масса, тем мощнее его ядро, тем большее количество энергии он может себя пропустить. Таким образом, ваше ядро. Ваша система, так как она прописана сейчас, да, и ее тело, цели, которые вы себе прописали, да, аккуратненькие, незловливые цели, да, они показывают уровень ваших амбиций. То есть фактически это заявка да, по аналогии с тем же Газпромом. Вот я пришел к вам, возьмите меня хоть кем-нибудь, да, или я готов там мыть, готов убирать, да, или готов секретарствовать, да, возьмите меня хоть кем-нибудь, хотя возможно у тебя. Образование хорошее да, и опыт, но самооценка очень низкая, то есть ты не видишь силы своего ядра, вот так ты ее записал в свою систему, ну нет у меня таланта, да. то есть система на самом деле очень мощная, но ты ее видишь плохо, и тогда система, которая желала бы тебя втянуть в себя, потому что она в тебе безусловно заинтересована, она начинает выстраивать тебе ситуации, в которых ты почувствуешь низость и мелочность своей собственных амбиций. Они тебя поставят в такую позицию, которая покажут, тебе нравится тебе быть человеком, нравится тебе угодничать под всех остальных, нравится тебе мыть полы за тем, кто этого мытья совершенно недостоин. То есть он тебя будет проводить через серию унижений. Для чего? Для того, чтобы ты а, разозлился, для того, чтобы уровень амбиции твой начал соответствовать твоему естественному. Если уровень твоих амбиций, твоему статусу не соответствует, значит система предложит тебе серию э, ситуаций, в которых ты просто будешь нарабатывать свой опыт. При этом в первом случае как правило жизнь человека она представляет собой э, абсолютнейшую катастрофу, то есть с точки зрения событийный вариант, все бурно, все кипит, э, события выстраиваются таким образом, что человеку даже некогда, да, то есть все направлено для того, чтобы он взял себя раскрыл. А во втором же случае, когда человеку предлагается просто поучиться, жизнь его представляет собой достаточно скучный путь. То есть потому что обретение опыта, естественным путем оно должно идти по определенному временному алгоритму. Этот алгоритм нельзя не нарушать, не ускорять, не замедлять. То есть обучение в институте идет 6 лет для всех. Да. Единицы желают экстернов, Если у них получается, значит у них получается. Но вообще так вот 6 лет. Обучение в школе там 10-11 лет. Опять же, основная масса идет по этому алгоритму. Такова система обучения для всех. Поэтому и жить человека, который желал бы стать кем-то, но при этом не, у него не хватает пути не массы, у него не хватает знаний, не хватает умений, он пойдет по пути наработки этого опыта медленным, но верным путем. Поэтому по событийному ряду последние два-три месяца вы можете оценить свой собственный статус. Если ваши события начали быть бурными невероятными, если жизнь начала вас как твой тузик грелку, это говорит о том, что бытийная масса у вас высокая, а уровень амбиций не, не дотягивает. Если же ситуации показали вам ровность бытия, радость от общения с окружающими, да? и нормальное желание жить в таком же режиме, это говорит о том, что уровень ваших амбиций достаточно высок, но бытийные массы вы пока не дотягиваете, поэтому вам просто предлагается получиться. Можете оценить сейчас по своему пути, ни то, ни другое, ни хорошо, ни плохо, опять же подчеркиваю, в да, случае мыслях, ай я -яй, яй как же так, надо закидывать очень высокие очень высокие претензии к этой жизни, чтобы хотя бы чего-то достичь. Потому что первый случай гораздо худший, чем второй. У второго человека, у второго есть шанс достичь того, что нужно. А первый через горнилые испытания пройдет еще не всякий..